Так, надо поднимать этих... Так, сейчас мы кручим сирену и все встанут. Сирена что не работает? Работает, я чуть не огонь. Пойдём! Ну-ка, так, я сейчас зайду тогда ко всем, кто не встанет. Кстати, вот там что-то возле окна стоит и не, не выходит. Подъем. Почему нужно звонить в эту сирену? Да. Можно в принципе стучаться к нему и будить. Тук тук тук. Вы что тут делаете, подъем? А, я спал. Почему я же сказал, сирена работает, вы спите. Стали быстрее. А. Мы а, должны всех будить. Не подъем. Я... Положите, я подъем! Пошли, давай. Со мно... а, За мной. У депрессия. Не без разницы. За мной все. Строимся <п Logo> возле центра. <п secure> вот тут. Вот тут. <пure> <пure> строимся Строимся. Так, сегодня с утра. Уже 5 утра. Мы так рано встаем. И у вас... Потому что у вас испытания. Зачем она это спина? Получать значки в лагере и покупать вон того торговца покушать. Ага. Так, следуем. Мы всех разбудили, нет? Сейчас подождите. Мой кот там. Так, кот, сейчас мы кота этого придушим. Кот! Пойдем быстро. В Вы офигели? Кого-то я сейчас выгоню с лагеря и обью, об, оболью холодной водой. Потом этой холодной водой отправлю такая штучка, называется какая-то А. Okay. а Аут, вроде бы угу. аут. что Тайм, что-то там аут вроде бы. Где-то я слышал такое. Вот. Okay. Угу. Угу. Так, за мной следуем. Тому коту тоже выдам за мной Мне так первое испытание это у вас паркур когда вы проходите этот паркур вы заходите вот сюда и стоите и ждете всех кто первый ну-ка не ломаем кто? толкаться ну это на ваш выбор если хотите то можете первое место три значка второе место два значка первое место Ой, третье место, один значок. Дальше, объясняю второй. Дальше, вот эта арена. Дается палки, кто скинет. Кто скинет, у каждого будет друг другом дуэль. И кто первое место, шесть значков. Второе три, и первое один. Палки я выдам. Итак, не читерим, какие блоки не ставим. Ничего не делаем, не ломаем. Паркурим, хотите мешать, хотите нет. Самое главное добраться. Раз, два. Стоп! Когда забрались на эту платформу, вот на эту, чтобы не сталкивались, ага. кто вижу, столкнул, дис... пойдет в лагерь обратно, без испытаний, сразу мы и, можем... и случайно. Раз, два, три, все, можете прокрутить. <Soviet> Давайте жить дружно. Вот называется «Мирные люди наши». Давайте жить дружно. Да, живите дружно. Почему нельзя жить дружно? Так меня толкнуть Ты что ты думаешь? О, давай, давай, давай. Какой блок, Я был почти на первом месте. Давайте, кто-нибудь пройдите. А ты нечестно, а ты не играешь. Я все играю. Ой, тут вода. Давайте, проходим, проходим. Не толкаемся. Потому что фокс тупой. Вы а, надо надо, время надо дружить, правильно? Надо <связь> и, и и давай, давай, давай, <связь> молодец. <связь> давай. Давай, давай, молодец, давай, молодец, держи. Держи три Лет, значка. Стал, а значка. Кошарчик, ты дебил, просто не раз, Дайте да. я здесь. Кто вы толкается больше всех, буду в в наконец, буду бить вас. Толкается сильно. Не толку, давай, не давай, давай, давай, давай. давай. Молодец, что? держи ну, два иди значка. Отойди а, в угол вот сюда. Не лагает, и, что а, это такое? Тоже. Что а, это а что я такое? Ауч, ты тупо лыли, что такое лагает, ребят, вы знаете? Ой, не так, надоело, идите уже туда, идите вон туда. Я на арену идите вы. Ты и ты идите на арену. Вика, идите на арену и туда. И ждите меня. Идите туда. Ты блин, это вид боли в ноге. Вожатый, вожатый, есть еще одна лестница, не хватает. А, ну как я и сказал, не подниматься, а стоять возле. Нет, кот, не толкайся. Прости, почти, почти. Молодец, Ждем остальных. Отстальные тоже получат по поинту. Вы люди. А что код, самый жирный здесь? А код не убирается. А, ты, ты, ты, ты, ты сам толкаешься, еще говоришь нам. Ребята, я вам уже облегчил, уже не знаю, для какой степени. Я виновата, что у меня не занято место. Так. А можно, можно даже войти? сюда? Можно. Вот, тут лестница, ребята, вы что? Давай, как не тут не пройти? Не пройти? <сёпиолет> Все. Если бы у меня пойм. кошарчик вначале не толкал, я бы прошел хотя бы третий. Куда ты идешь? Пойн Пойн забери. Пойн. Пойн забери. Все, Пойн. Пойн. Пойн. Все ты ты иди. Ну, благодаря кошарчику я не смог Иди, а -а -а. Так, а вообще-то ты его ударил. тупорылый. Я из тебя полный вообще прошел, ты тварь. Шо, Шо? Забьет, а тебе надо, надо, бьет, и надо кошачьи. Просто мешаешь. Ты всем мешаешь, господи кошачьи. Ты никому не мешают. Ну да ты сделай все. Спасибо. Я, я, не, блин. Ребята, я не живу. Ребята, я даже... Предлагаю кошачьи стучить из лагеря. Давайте лучше. Согласим. Ребята, согласим. я уже облегчил, не знаю как завтра устроим голосование. Что? Кто за, чтобы тихнуть? Покажите, что я говорю. Тот дату, что я сказал, кто выиграл, лучше стоять возле арены. Давай. Проходи, я тебе вам давай, уже привечу. На последнее это. На второе распробую. Раз. Давай. Предлагаю всех об три, объедини, всем и... объединиться против шарчика. И давай я принимаю, хорошо. Иди, заново. давайте кошарчика, где только Кот. можно. Так, Все, иди сюда, Кот, я тебе поиндам. Сюда иди, я, я тебе поиндам. Я покушать хочу. На. И куда ты? ты упал. Все, иди Кот. туда, Карени. Кот, быстро, Карени. Ты уже прошел. <свист> Нет. Это наша шаурму, так тебе так, и надо. Шли туда быстро. <свист> так, <свист> тебе ушел. так тебе и надо, коша. Выйди за эту... Боишь, дура, выйдешь. Ты, вот я тебя выгоню. Еще, да, каша, еще тебе раз. Выйди вот за эту черту. Зашел за эту черту. Выйдите за эти столбы. Черту вот эту. За вот эту... Этот получите Бичного. Я не за ним. Ну, ребята, проходите, я уже не могу. Я уже облегчил ситуацию настолько. Ну, просто лох и не может на меня вот. Я и вас исключусь, если вы там будете болтать. Болта Бичного. Болтать. Ну как, вот здесь? Как, вот тут можно было вот так вот взять и вот так вот. Ну как? Я такой же вопрос. Ну зачем ты прыгаешь? Там уже лестницы. Он и на лестнице подскальзывает. Так, все, пошлите уже второй раз. Ну, пошли в баню. Так, переходим я ко второму я... раунду. Райт. Я... Да, Райт, я... иди сюда. На. Пожарь. Кошарчик сюда пошел быстро. Пожарь. Пожарь. Кошарчик не заслужил. Кошарчик не заслужил. Ты вообще урод, поняла? Я тебе Помолчали. сейчас тоже на шаулку, что же как кота, поняла? Так, Эй, шаулка, не залази. Так, первый, кто да? идет на битву. идет Кошарчик. И кот. И кот. Нет, и вот это, и вот и кот. Вот так, У -у -у, на, держи уже? палку. Я проиграю процентов, знаете почему? Держи палку. Я... Мне палку не дали, кто палку подобрал? Поднимаемся. Я буду а вести отсчёт. В... Раз... Два, да. три. Это да капец. Да. Ну все. Не прыгай сюда. Нет, можно я Если ты допрыгнешь. А ты... Все, и стой. Ты кто куда? Ты вниз. А Мне ты кошарчик можно? туда. А ты вниз. Можно реванш, прям не так. лагает. Да, что такое а лагает? Твой... Тебя не У тебя просто нога, нога были, так и говорит. Так, следующий. У О. меня но... Кот Меня... и Ётчик. Меня... Или как я... тебя там? Я... Мне без вот, разницы. Я... Эй, кот! Сюда потошел. Я, я проиграла, по... Антик. Я, я пойду к забору. Нам ну, сейчас коту мне... выдадим. А Быстро кот мне? поднялся. Так а ты... что? Смысл, я проиграл? Смысл в том, что ты дерешься я со всеми. Кошарчик будет драться за финал, вы деретесь сейчас... Тоже, а чтобы пройти вами, финал со всеми. Можем, да. Заходи. Стену, Давай. Давай. Раз, два, три. Ух, <свят> всё. Ну это Лох. понятно. Ну это понятно. туда. Надо, поня понятно? Так, теперь а ты, поднимайся, и и поднимайся. Не, а? ты поднимайся и Вика поднимайся. Я -а никого -а. Ты поднимайся. На полку. А -а -а Ладно, на а, твою палку. На счет три. Расходимся. Раз. Расходи. Сюда встал. Ты сюда. Раз. Два. Три. А. Так, на дерево. Так, поднимается Вика. Да, и ты. Не толкайся. Ну, еще раз будет пукаться, я, я вам буду там. Вот, вот, вот. Туда. Вставай туда. И на счет три. Раз. Два. Три. О, вот. молодец. Туда, прыговик. вик. Исключен. Исключен. Два исключения. Да, простите, ушли, пошли отсюда. Всё, ушли отсюда. Все, ушли отсюда. Еще раз, ушло, увижу. Быстро поднялись, еще раз увижу то, что Не, вы спрыгнули. Еще раз, поднимайтесь по этой лестнице. Поднимайтесь вдвоем. Кот, ты будешь еще в битве еще одной. Так так смысл. Смысл? Тут они хватит людей. У меня все одно место Вставай в угол. В другой угол. Сюда вставай. А, ну ладно, все. Нет, уже там стой. Раз, два, три. Райт, давай, райт, райт, пожалуйста, украй. Я тебе спотку там и сливаю. Сам спрыгнул. Райт туда к ним. Так, рай, и, и, и Кот, поднимаемся, не толкаемся вы там, вы, пытаюсь, поднимайся, пытайся, что ты не будешь я пытаться, не буду, а? так все, последняя битва, сейчас кто идет во второй раунд, а кто пойдет с одним последним значком в лагерь, раз, Но... два, три, нет, стоп, если Кот сейчас не будет играть, мы его вы дисквалифицируем с лагеря. Поднимайся заново. Понял, фигал Кот? Бить. Будешь фигал поддаваться, фигал я тебя с... убью. Нет, вставай туда. Почему? Он его скинул? Раз. Я сказал, да, стоп, я стоп же. Я же сказал, стоп, не, чем случае. Раз, два, три. Ой, Ой, кот, кот, кот, кот, давай выиграй. тебя Мрока. Вот туда, к ним прыгай. Да, так, смотри. Тебе надо, лох. Вот, держи. Все, иди в лагерь. Все, иди в лагерь. Лагерь там, я... иди в лагерь. Итак, спускаемся вниз. Лагерь, а... Я тебе задам. Так, теперь я идёт. Тебе... У меня ножик, просто, меня я Вот, перцов, кошарчик сюда ко И ты, да-да-да, да, да, и ты давай. Так, так, это на счет Раз, я, я... Два, и... три. Раз. Два. Три. Питай давай. Так, все, туда прыгай. Прыгай туда. У него, у него, у него это... Чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи-чи. Не знаю, что за чик чик Так, пока стой. Так, ты Вика Сейчас... и Райт. Понимаемся. Сейчас... поставить? Посмотрим. если Вы так будете крутой. Нет. Нет, кот, тихо, я поставлю нет, тебя с Минато. С ним. Ты куда залазишь? Раз, два, три. Давай, Вика. Я верю в тебя. Давай, бей, Вика. Вика, давай. Início. Вика, давай. Дубась, дубась его. Вика, дубась. Давай, Вика, дубась его. Лицо ему сломай просто в крошке. Вика, мне давай. жалко их, Всё, потому Вика. что у них сейчас будут минусы. Вика прыгай туда прыгает. к нему. Вика <связывается> просто молодец. А так, следующий кот потом... и ты. А мне что делать? Ты а пока млад стой. Младше. И давайте. Раз, два, три. Вика, давай Кажа, ты выигра... выиграешь, а я тебе шоуну понял? И кот! Кот, давай! Я верю в тебя! Кот! кот, а, если... кот прыгай туда! Ну, нет, прыгай. Так. Ты Следующий ты. Прыгай ты там. снова залази. Кот, туда прыгай. И ты залази. Давай. Раз. Два. Три. Ну-ка, надери ему лицо. Давай, надери ему лицо. Надери ему лица, Его. Шаки. Все хотят ему набить, Кожаки. поэтому давай. Малочка. Нет, давай, давай, набей, набей, набей. Лицо, лицо, лицо набей. Давай, лицо, тебе Давай, тебе лицо, Я давай. Дам. Давай, дам. Лицо, лицо, лицо ему разбей. Я что дам. за битва? Давайте, У вас очки сейчас а, повыпадают. Ай. Так, все, прыгай к ним, и остается последний бой. Прыгай Я сюда. Буду. И ты залази. Кто сейчас уйдет в лагерь? Либо он, либо ты, играет. Раз, два. Куда раз. ты? Раз, два, три. Нет. Давай, фигарь, фигарь. Нет, давай. Просто давай ему лицо раз. Расп... Все. Надо было предсказывать. Так, на тебе значок. Я случайно. Все, можешь идти в лагерь, иди в лагерь. Иди в лагерь. Не, не же че, не иди не в не лагерь. Можешь заставить, иди в лагерь. Так, Следующий... Вы спускайтесь. Не, не Спускаемся. Не, не, не, не так, следующая дуэль. Спускайся, кот. Так. Моя палочку украли опять. И, <смешно> залази. И... И Ой, ты. Идём. Да. Пика ка да, сюда ближе, подойди опять я Да, видно. господи, у меня опять... Нет, Фу, ты слезь. Ты слезь. Раз, два, три. Набей ему лица. Давайте, кто-то его победит. И победить его уже кто-нибудь. Давай, mm, давай, давай! You... Закомби его, закомби! Давай! не. Проги туда. Молодец. Вика залази. Залази. Вика и кошарчик ко мне. Вика. Просто фигарь его со всей дури. Давайте. Раз. Два. Погнали. Фигарь его, Вика. Фигарь его! Фигарь его. Вика просто. Мы очкари ему по лицу, просто его. Ты же так хотел ему навалять, Вика. Вика, давай. Наваляй ему. Вика, I love you. Видишь, он тебя любит. Бей его! За любовь, эту надо платить. Нет! Козел. Ладно, прыгай туда. Но Вика еще будет в сражении. Поднимается ты и ты, кот. Кот, понял. Вика, Ой, пока стоим. И раз, два, три. Да отстань ты от меня уже. Так что? Кто из вас? Раз, два, три. Вика, Вика, давай, Вика выиграй этого кота. Я, я хочу, чтобы. И Вика идет в лагерь. Вика сюда. Я извики сделал шоу. Все. Я извики сделал шурум. Так, спускаемся. Жалко, Четверка героев. Спускаемся. Итак, теперь идет Боже. на первую битву. Кот и кошарчик. Да ты задолбал! Отомсти за свою любовь. Ой. Понимайся, кот. Вот а может, я сразу сдох? Нет. Можно. Будешь подаваться. Да, можно. Вот. вот, можно. Раз, два, три. Кот, кот! Давай кот. Давай. Боже, кот! <сачка> кот, просто красава! <сачка> Почти скидли. <скитры. сачка> Нет, Нет! Сюда. Ты и ты. Поднимайтесь. Я могу уходить. Нет. Ты еще стоишь. Так я проиграл? Нет. еще будет битва. Раз, два, три. Такая битва! В лагерь. Нет. Но ты не в лагерь. Удивай <сачка> <лагере>. меня. Уважение. <сачка> Ой. Давай, давай, лицо наберется. Я... Да. Давай, Юра! Так, Юра, поднимайся, а вы сюда вдвоем. А... Двое друзей дерутся против я, друг я друга. Вам... Я, я вам... знаю против Аполлона одно... Одно... Раз, одну славу. Два, три. Мы будем подаваться, ладно? Что? Так, будем поддаваться, если мы будем друг друга против друга. Так, будете подаваться, я знаю. вас выкину отсюда. Да, нет, не будем. Не будем. будем. А я вас ставить не буду да, вместе. Да ты, Господи, Аполлон, и тебя чего, АКБ? Я же бьюсь. О, yeah. Аполлон в лагерь. Да. Да, Аполлон в лагерь, держи, и в лагерь. У меня, короче, да. я так. проигрываю, выигрываю, проигрываю, рис, выигрываю. Вниз, вниз, троица, троица, вниз. Ну рис. что, предпоследний раунд. Раун. Предпоследний раунд. Раун. Раун. Нет, да, предпоследний. Рис. Я проиграю. Рис. Красавчик. Вниз, балбесы. Спасала. Так, дерется. Кот и кошарчик. Нет. Ладно, шучу. Кот да. и Юрчик. Кот и Юрчик. Да. Не ты, ты. Я Я кот. ты. Кошарик. Мне пофиг, кошарик. Брысь. Раз, кошарик. два, три. Лицо набей ему. Давай! его вот. Быстрее! Опа! Можно я тебе Юлчик давай? Давай, давай, давай. Давай, О! давай! Кот! Кот! В финальную битву иди! Кот! В финальную битву! Кошарчик я и Фокс! Я буду Кошарчика проиграть! Давай туда! А Кот и Кошарчик надо быстро! Раз! Давай, Юля, два! Ура! Три! Набейте им друг другу лицо, просто. Клочья. Да, разбейте своё. Что? Туда. Юра, в лагерь, иди сюда. Юра. Юра. Начу лагеря, и все Итак, финальная битва. Поднимаемся. или Красава. Господи, вот, вот, вот, Кот. Кот. Три. Кот. Кот. Кот. Кот. Кот. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, кот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, и, кот, кот, иди сюда. Раз, два, три, четыре, о, пять, да. шесть, семь, о, восемь. О, Держи. И... Все, испытания окончены. Можете подраться. Можете... Ты мне восемь дал, нет? Как? Кошахчик, давай собираемся снова. Нет, у меня, у меня был а. один, и ты мне еще дал четыре. Это да, Всё, давай, кто хочет, можете драться, все. Давайте со мной, кто хочет со мной. Ну все, давайте. Давайте. Эй, Так все, вставайте. Встаем. Вс ⁇ Пусть он, пусть он остальные. Я первый сказал. Ладно, уйди. Он первый сказал, а потом ты со мной. Раз, два, три. Эй, ты балбес! У меня толкает, козел такой. А вот так вот магия. Да ты дурак! Подожди, тут один неухмонный. Можешь идиот. Можно в великую Уйдите. магию Бана применить? Так, туда встань. Можно применить в великую магию Бана? Иди мешать, Я... он... Он... Он, он, он агрессивный, агрессивный. Раз. Три, два, один, погнали. Ты чё? Ты... Нет, нет, нет. Я не был готов. Хорошо, Наглый. Раз, два, три. А, ты, так, пойдем ты, давай ты, ты, ты. Нет. Раз, два, три. Ну ладно. Так, это я подскользил, Ну, пофиг. Так, дальше погнали. Кто со мной? Раз, два, три. Да че я так близко подб... подбегаю, ладно. Давай, бешеный со мной. Раз, два, три. Давай бешеный проиграй, бешеный проиграй. Он, Он будет успела. еще с тобой Конечно. драться, готовься. Против беш... Бешеный ты че сама сошел? Текли... Я не бешеный. Клик ухудшился. Я тебе сейчас за бешенью бешеный победил. Проиграл. А, не понял. Да ты ну как, Мы кошарчик. Не давай, кошарчик с этим. Маш, давай. Давай. Вставай. Раз, два, три. Давай, набей ему лицо. Просто его вони... на, просто крошки кружки, Давай. Стап, озор, фу. Фу. А Слышишь? А? Слышишь? позор, фу. Молодец. А что там, белый, слушаешь, ты, белобурсы? Да, Позорку. Ты че, белобурсы? Да, давай, давай, ты с бешеным. Давай. Раз. Давай Бешеный туда. давай. Тихо, тупой. Мы <связь> смотрим на самую, на, самую, на, самую, на самую бешеную быствую. Раз, два, три. Один. Один. Бешеный давай. Бешеный. Бешеный, да ты тупой Бешеный. еще раз, ты мне скинь этим... Ты... Я палку выронил! Бешеный, бей руками! Ты забивай! А как это я? я палку выронил! Ну ладно, давай реванш, Нет. реванш. Реванш. Дай мне палку. На палку. Реванш, давай, реванш. Вот она, а она, у... она улетела, я а Эй, не вы... бей! Я тебе дал уже палку. А все, давай, сложный реванш. Можно раз? Два, три. А, короче, так как я короче. Ну ладно, бешеный. Так, бешеный. Бешеный, давай. На значок. Вон туда кину. На да блин, я не бешеный. Не понял. Иди бешеный с ним. Он хочет с тобой заразиться. Раз. Он хочет. Раз, два. Три! Давайте лицо набейте. Понятно, все уже. Так, залазите все, у нас сейчас будет месиво, заруба просто. Так, лютый запев! Давайте, раз, два, три, начинаем! Так, пошли нафиг. Начинаем. Не надо, Самый забивной! Самых забивных а я, мы бьем а я, я шуман, самых, <салот> нет, нет, нет, самых... Самых... забивных надо бить. Надо гнать в шею. е е е ай Ай-яй-яй-яй-яй. ты, козю. А, самый... Тебе нельзя забивным быть. Пусти. Я забивный. Я супергерой, ну-ка спалила отсюда. Списиш, не. Ты пощада. Ты пощада. Нет, тут Пусти. еще Вика осталась. Все. Ушли герои. Ах ты, Вика, Костина. Ну-ка, герои ]emira. свалили. А, Чика! Козёл. Ах ты! Вали Вика, значит, увидишь значки. Эй! Все, Вика победила. Вика, спустись, я тебе дам значки. Все, можете там тусить, я скоро вам открою. Вы как утешительный признан. Утешительный признан к тебе. Остальные не подошли. Все, я вам сейчас... У Будешь с ними драться? Хотя а, нет, хочу, давай, я ну хочу. возьми палку. А где? я? где-нибудь а просто? Ну сюда. Или простую палку или какую-нибудь? мне палка нужна. Или... Ну, я не знаю, у меня больше нет. Я всем раздам. Деритесь своим палку. оружием. Эй! Я, я Козлы. А да. Забивной. Пожалуйста. Забивной сам. Дай палку. А ты кто? Ты подойдешь? Забивной, что по ли? Сейчас, вот кто не хочет подходить, тот не подходит. Вон вам дают, полки <связать> раздают. Олег, вожатый. Что забивнуть самый... Ну-ка, сюда, иди. А что <связать> зеленая <шапка? связать> а значит зеленая шапка? Это то, что они участники, а мы вожатые. Ну, то, что <связать> они в нашей группе. Почему такие здесь вообще? Почему, <связываем> не Почему они не злодеев просто почему кто ты такая девочка ладно я не хочу играть в детские игры ладно пойдем, вожатый я устал за сегодня я вообще, я так хорошо сдремнул, я вчера все ночью спал. Ой, я спать тоже пошел. Они пусть играют, они пусть играют. Если хотят, пусть играют. Можно, пожалуйста, тупо тупо по башке стукнуть? Он так орет, аж бесит. Сейчас мы вожаты или ты? Я еще разрешаю играть пока я что. Не Мне Не надо нам помочь. Все.